Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания. Части тела. Вся рука. Арм. Спина. Бэк. Тело. Барри. Глаз. Ай. Лицо. Фейс. Палец. Фингер. Ступня. Foot. Волосы. Hair. Кисть руки. Hand. Голова. Head. Нога. Leg. Губы. Липс. Рот. Mouth. Шея. Neck нос, nose, плечо, shoulder, горло, throat, характер, сердитый, angry, осторожный, careful, любопытный, curious, решительный, determined Злой. Evil. Откровенный. Открытый. Frank. Смешной. Забавный. Funny. Щедрый. Generous. Жадный. Greedy. Честный. Honest. Ленивый. Lazy. Веселый. Lively. Скромный. Модист. Наивный. Наив. Благородный. Noble. Терпеливый. Пейщиент. Чувствительный. Сенситив. Серьезный. Серьоз. Искренний. Sincer. Строгий – strict. Упрямый – stubborn. Талантливый – talented. Внешность – старый – advanced in years. Внешность – appearance. Лысеющий – balding. Борода – bird. Красивый. Beautiful. Блондин. Blonde. Брюнет. Брюнет. Рыжий. Carrot. Черты лица. Features. Походка. Gate. Седой. grey, Прическа. Hairstyle. Усы – Месташиз. Толстый – thick. Худой – thin. Уродливый – ugly. Молодой – Ян. Мыслительные процессы. Способность – ability. Внимание – attention сравнение, comparison, вывод, conclusion, ожидание, expectation, забывание, forgetting, воображение, imagining, невнимание, inattention, умственные способности, intelligence, Знание – knowledge, незнание – lack of knowledge, изучение – learning, неправильное понимание – misunderstanding, память – remembering, предположение – supposition. Sample complete. Ready to continue?